Здравствуйте, мир! На повестке днях это iRace, это гона такая, как iPhone, Как iPhone не телефон, так и iRace не лыжа. Вот что-то мне вот очень напомнило iPhone. Очень странное от нее ощущение, потому что по, так вот, по стилистике лыжа вроде какая-то рейс спортивная. По ощущениям в катании. Ростовка 170 кажутся обрубками. По ощущениям такой где-то меньше славному. Управляемости, вопросов нет Вопросы следующие, значит, лыжа своего радиуса Вот у нее, я не глядя, вот я не смотрел, ну, как бы хотите верьте, хотите нет У нее где-то радиус метров 15 радиус. Вот конкретно у этой 14 метров Ой, 170 сантиметров 15 метров примерно Вот они в него и хотят ехать Вот в них, в нем, в этом радиусе, у них все отлично вообще Они едут в нем, как по рельсам, в него хотят, в нем идут. Все остальное до и после оно какое-то блудливое, но то есть то нет, не держится, выскакивают, уходят, проскакивают, какой-то вообще фаршмак полный. К маневренности вопросов, в принципе, нет. Вопросы к жесткости. Жесткостью радикально не тоном, что-то намешано. Значит, задник слишком мягкий. Я попробовал его позаваливать. Поискать где там предел, насколько лыжа позволяет работать задник Она работать задник вообще не позволяет, она проваливает сразу Ну сразу лыжа уходит на, на, на, на прогиб и все Поэтому как бы надо четко контролировать завал назад Спередник, при этом он какой-то жестковатый мне показался, но не сбалансированный по жесткости То есть на, на него начинаешь работать на загиб, загружать, как только лыжа уходит в закантовку, она стремится как бы сойти Лыжа требовательна по качеству подготовки склона, не любит лед вообще, то есть на нем, но вообще никак При этом никак, даже не то, что там вход в поворот во льду как бы затруднителен даже движение в центре дуги, при выходе вот в самой дуге, когда она уже выжа зарезана, уже все вот, казалось бы, ты иди как танк. Вот она выходит на лед и пролетает. Возможно, вот я не буду, как бы, да, возможно, я сразу скажу, есть у меня подозрения, это тестовый вариант, Его у него тут уже три дня, может быть там что-то там не так острые конты. Хотя, по ощущениям, на палец нормально. Ну вот, как бы, катание, оно на, на лыжах получается напряжное, оно не слаумное, не гигантское, оно не пружинит, не дает рельсовости, оно не стабильное, не ровное. оно заставляет следить за лыжей, лыжа сама ничего не делает. Не помогает лыжнику никак То есть вот, короче говоря, ее катание это Движение на среднем или пологом склоне в хорошем, мягком, ровном в Радиус 15 метров, все Вот в таком варианте у нее отдача есть И режет она хорошо, и держит она отлично, все Все остальные плюс-минус, все Склон чуть покруче, пролетаем Ледок, пролетаем, радиус поменьше, проваливаемся, перецентровкой промахнулся, проваливаемся, либо пролетаем мимо траектории, либо заваливаемся назад. В общем, лыжа проблемная, катание проблемная, недружелюбная. Никакого рейса рядом не лежало, ничего, все. Рекомендовать не буду никому и, ни, в общем-то, помойку, честно скажу. Все, я пойду за следующими, следите, подписывайтесь, больше катайтесь, ну не на таком, получше там сейчас. Пойду что-нибудь найду получше, все, чтобы не пропустить, подписывайтесь, следите за сайтом, пока.